Всем привет, с вами Гарик Глебенгафонович. Сегодня хочу вам продемонстрировать один коммерческий проект, разработанный мной в системе SimpleScar. Мне пришло техническое задание на диспетчеризацию котельной. В нем было указано, что существующая автоматика, выведенная через проводную систему операторскую. Ну, то есть данный щит выведен. Сигнальный провод Операторскую <coughs> Сама котельная находится крыша на крыше А операторская находится На первом этаже Вот, как я их понял Что они хотят убрать Трех операторов На этом сэкономить деньги Вот, не в этом суть Перейдем к делу заданием поставлено, что все аварийные сигналы передавались на телефоны ПК беспроводным способом, ну и соответственно управление котлами, то есть вот авария первого котла, авария второго, третьего, четвертого, пятого котла, клапан включен, выключен, авария по авария по метану, пожар, давление контура, давление контура проникновения были выведены беспроводным способом вот ну, так как интернета там нету но и было принято решение установить им GSM контроллер то есть сейчас все по порядку вот этот вот силовой щит запитанный он питает щит автоматики и сами горелки вот с этого счета с этого счета, вот проектируем линию вот розовенькая я вывел на джейсм контроллер вот также у них вот давления воды не было ну не увидена была авария дополнительную линию вывел и проникновение они попросили сделать проникновение еще завел на автоматику вот то есть при срабатывании допустим аварии первого котла подается проводным методом до GSM контроллера сигнал Далее с GSM контроллера сигнал уходит на сервер в облако. Oven cloud. С Oven в Simple Scad. Вот. И соответственно на телефон. Также можно включить любой из котлов и выключить. И соответственно еще сбросить аварию. Вот, допустим, вот датчик, пожарный датчик, датчик, датчик, по метану, датчик ПЦО, датчик проникновения или датчик э, давления воды. Вот. Ну и тут вот сама принципиальная схема, Вон схема, от нее отталкиваясь. Далее будет убраны вот эти связи, линии проводные. Вот и, и и и сейчас покажу. Вот заходим в редактор. Simple. Когда вот уберем эти все связи, ну линии, допустим за сработает аварий по котлу номер один ну, я просто на мигание вам сейчас покажу вот, допустим, сработал котел номер один то есть визуально так сейчас, вот <coughs> вот, это аварийно Так, ну, соответственно, отменим. Сейчас отменим его вообще. Соответственно, выберем переменную, допустим, ну, который в совену клоуда. Будет загружена переменные сюда, ну, в simple SCADA. Вот. Ну, там ряд много переменных. Вот, допустим, выбираем ту переменную, которая отвечает за, вот, за этот контакт. И при срабатывании. При срабатывании. То есть будет мигать лампочка с, с, со звуковым оповещением. Также с клапаном будет. Также будет с клапаном. Тут, ну, просто показываю. Сейчас... Допустим, авария. Так, нет, по клапану. Не, не, не так будет. По клапану будет. Просто менять цвет он будет без мигания в, в, в нормальном положении. В открытом он будет серый, в закрытом, такой темно-красненький. Вот также с пожарными датчиками. Вот. Пожарный датчик мигать будет секции перебрал не то вот только через переменную вот примерно будет вот так вот сейчас мы отменим эту команду вот далее далее далее ну, манометр тоже будет показывать авану, аварийность как ну допустим нехватка Давление, давление в сети или превышение давления сети контура котлового точнее прошу прощения вот ну после этого как все переменные будут загружены представлены каждому объекту установлено еще две кнопки пуск пуск стоп сюда вот ну, она на пуск стоп где-то тун тун тун она тоже имеет вот цвет то есть будет зеленый и красный включен выключен Но это в дальнейшем ну, А так, а так, в принципе. Так, в принципе. Так, сейчас... Вот такая вот будет приложена дальше разработанная, дописанная схема управления котельной из пяти котлов ну, в принципе кому что непонятно понятно пишите отвечу сразу вот. ну, на этом спасибо всем всего доброго